Привет! Быстро и коротко расскажу свое видение относительно ситуации на первой криптовалюте, что мы имеем. Сразу хочу сказать то, что все это движение я освещал у себя в канале Телеграма, ссылочка на него будет в описании под этим видео, поэтому подписывайтесь. То есть вот эти вот все начало восходящего движения, пробои уровней, сопротивления, те о которых я говорил, до каких он может дойти, это все я освещал непосредственно в канале Telegram. Вот вы можете видеть как раз первое восходящее движение. Я о нем тоже говорил, что вот такое происходит. Дальше отметил, где будет ближайший уровень сопротивления, как он будет отрабатываться, когда он пройдет, ну точнее не когда он пройдет, а акцентировал мнение на том, что этот уровень уже пройден, мы за ним закрепляемся, идем выше, собственно, так и происходит. Поэтому, если хотите быть в курсе оперативной ситуации непосредственно по крипторынку, так как записать видео это занимает достаточно большое время, да, чтобы отреагировать на ситуацию рыночную, так как она меняется очень быстро, поэтому канал Телеграма для этого выступает очень таким максимально оперативным способом оповещения информации. Поэтому Подписывайтесь, чтобы быть в курсе именно по движению цены биткоина. Я стараюсь успевать давать какую-то информацию или, или даже рекомендации да, относительно движения цены. И сейчас глобально, да давайте я освещу все-таки то, что происходило вот эти вот последние дни и что я на этот весь счет думаю. Ну, во-первых, ребят, давайте сделаем таким образом. Посмотрим, что... Обратите внимание, да, вот это вот огромнейшее снижение, которое было недавно, да, которую мы все с вами прекрасно наблюдали, которая пробил уровень поддержки, который был уже там достаточно давно 6000 Все слышали о том и знают о том, что говорили, мы не пробьем никогда 6000 тысяч, что это сильнейший уровень, мы на нем удерживаемся, по факту пробили. Ну, как обычно и происходит. Дошли мы четко до тех же уровней, о которых я говорил сейчас, то есть половиной тысячи. Видео можете посмотреть на моем канале и Хорошенечко отработали этот уровень, да? То есть мы можем видеть, что объемы начали увеличиваться после вот этих, и сейчас они составляют практически по соотношению, до да, объемов практически такие же. То есть вы можете видеть, да, здесь. Объемы, конечно, уже аномальные И обращу ваше внимание на то, что это дневной график, дневной таймфрейм И смотрите, вот эти объемы, да, которые здесь происходят на снижении и сейчас на выкупе И все остальные, которые были до этого Вот мне кажется, что те объемы, которые сейчас, они более сравнимы с объемами еще в апреле месяце этого года Когда все это движение... Ну, биток колебался там в районе от 6 до 10 тысяч, да, вы помните Потом было снижение объема резкое, то есть понятно, что здесь куча народа вышла Рынок потерял огромное количество капиталов, объемы уменьшились Ну и уже вы помните, да, что волатильность у нас немножечко подупала, там было все так И перед вот этим огромным падением рынок вообще был мертвый полностью его торговать было невозможно, были какие-то всплески закупа, вот как вот эта шпилька, да, мы можем видеть, это было 15 октября. Ну и потом пробой э, шестерки, 6 тысяч долларов с огромными объемами, естественно, сюда было влито, да. И ситуация, которая вот происходит сейчас, особенно я хочу обратить ваше внимание на объемы, которые здесь происходят, указаны, да, они аномальный, даже по отношению нескольких месяцев прошедших, которые были. Это неспроста, скажу я вам так. То есть, здесь идут большие закупки. Вот это вот лично мое мнение. И сможем ли мы, допустим, еще увидеть там снижение актива? Ну, конечно, сможем увидеть, да, все может быть. Но меня настораживают вот опять-таки настолько повышенные объемы в покупках. Тем более, что мы прошли два таких, не скажу, что очень сильных уровней. сейчас как раз уперлись мне кажется, в более ключевой уровень это 4 200, 400, 4 400, диапазон 4200-4400, который, если мы пройдем и закрепимся, то в принципе нам недалеко там сходить уже до 6000. И скорее всего, что так и будет при пробое 4400. Но также еще существует вероятность того, что мы можем на неопределенное время залечь здесь, в боковик именно между вот этими вот уровнем сопротивления и поддержки это район 3800 ну то есть 4000 да будем грубо говорить и 4200 вот в этом коридорчике может колебаться там может чуть выше еще походить но может не давать конкретных каких-то движений вот после чего ну я к сожалению не знаю что может происходить и гадать я не хочу Это было бы по меньшей мере глупо Но то, что я вижу сейчас, вот по крайней мере на дневном, дневном таймфрейме Это исключительно вот, власть покупателя на данный момент Как будет закрываться, конечно, сегодняшний день мы еще посмотрим До закрытия у нас еще очень-очень много времени Больше 10 часов Соответственно, говорить еще, конечно, о закрытии рано Это вся ситуация еще, давайте перейдем на более мелкий На 4-х часовик и эта еще вся ситуация может повернуться таким образом, что в ход войдут продавцы со своими объемами, так как мы сейчас уперлись в уровень да, сопротивления. И здесь, конечно, идут попытки борьбы, это явно видно, попытки борьбы со стороны покупателей и продавцов, но какая-то вот сила продавцов здесь очевидно падает, пока что, по крайней мере. Может быть она еще будет находить силу в моменте времени относительно дня, поэтому я и говорю, что рано пока еще о чем-то говорить. Естественно, если мы увидим здесь большую такую импульсную свечку практически такого же размера, как была восходящая до уровня, сопротивления, до уровня поддержки, то дальше можно увидеть уже пробой. Все будет зависеть от объема, какие будут влиты в рынок в этот момент. Вот такие вот мысли относительно движения цены. Еще раз повторюсь, что более оперативную информацию относительно, относительно того, Куда будет идти цена биткоина, вы можете найти в моем телеграм-канале. Потому что, повторюсь еще раз, в видео это сделать более сложно. У меня почему-то, к сожалению, нет сейчас еще возможности выкладывать историю, вот эту новую фишку да, в YouTube. Почему-то у меня нет этой функции. Не знаю, кстати, если вы знаете... Подскажите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, это связано с количеством подписчиков. Возможно, там есть какое-то ограничение по ним. Имеется в виду, что там, допустим, с 10 тысяч начинает эта функция появляться или нет. Так бы было, была бы возможность. Я бы просто делал короткие видео да, о том, что вот идет какое-то движение цены. Я бы об этом говорил. Но, к сожалению, пока такой возможности нет. И это, конечно, печально на самом деле. Остается только Telegram. Поэтому подписывайтесь на телеграм, ссылка в описании, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. И еще раз скажу, что завтра, 22 декабря, Харьковский клуб трейдеров, участников которого я являюсь, собираем новогодний корпоратив для единомышленников, для трейдеров. Поэтому, если вы находитесь в городе Харькове, будем рады вас видеть. Красношкольная набережная 16. Мои контакты есть под этим видео. Если найдете, наберите, я вас встречу. Пообщаемся, пройдем вместе время, обсудим рыночные ситуации и на валютных рынках, и на фондовом рынке, и на криптовалютном, естественно. Куда же без этого. Большое спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Пока.